Люси родилась в богатой семье, очень любила свою маму, но мама умерла, ей очень грустно стало. Дела не очень, ссорилась папа и дочь, слуги обожали, но из дома удирает прочь. В Харгионе героиня с Нацией Хэппи повстречалась, Люси пригласили на корабль, но там все осозналось. Нацу пригласила в гильзе хвост фей, создали команду нацию Эрза Люси Хэппи Грей. Люси сердо боли, заклинательница духов. Девушка изгизи, вокруг которой море слухов. Ведь это Люси сердоболи, ей нужны только друзей, ничего более. Люси сердоболи, заклинательница духов. Девушка из Гильзи, вокруг которой море слухов. Ведь это Люси сердоболи, ей нужны только друзей, ничего более. На играх в команде хвост феи» есть Люси Сердо боли. В бою сражается против Леры, с гляди хвост ворона. Почувствовала, что сможет победить она Колдует заклинания, небесные врата Они призывают множество небесных тел Летят быстро, это скорость и не предел Кто-то из трибун забирает Люси волшебные силы Заклинание всякло, искра победила В конце, когда Люси проиграла Сказала, как нацию я яж воспылала Люси боли, Заклинательница духов Девушка из Гильзи, Вокруг которой море слухов Ведь это Люси Сердоболи Ей нужны только друзей Ничего более Люси Сердоболи Заклинательница духов Девушка из гильзии Вокруг которой море слухов Ведь это Люси боли, Ей нужны только друзей Ничего более